Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха, аззаваджалля, сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это 20-я серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы остановились на подготовке к кутузам мусульманской армии, состоящей из мамлюков-бахритов, мамлюков-муаззитов, войск Дамаска, хамы и остальных свободных войск с разных стран и городов. Мы остановились на том, что страна оказалась в экономическом кризисе, и на желание Кутуза обложить народ налогом, чтобы иметь возможность вооружить армию. Однако Аль-Гиз ибн абдус Салям, да помилует его Аллах, издал смелую фетву о том, что нельзя финансировать армию со средств народа, если только все имиры, мамлюки и сам правитель не продадут все свое имущество, чтобы чиновники в этом деле были наравне с простыми людьми. И только тогда, если армия будет все еще нуждаться в средствах, можно обложить народ налогом. Еще более удивительным, чем фетва Аль-Айза ибн Абдус да помилует его Аллах, был ответ Кутуза, да помилует его Аллах, который сказал, Я продаю все, что имею в пользу армии мусульман. И действительно, он продал все, чем владел, и оставил себе лишь своего коня и оружие. Также поступили и миры и визири. И все вдруг обнаружили, что удивительным образом для подготовки всей армии хватило средств эмиров и визирей, и Кутузу, да помилует его Аллах, даже не пришлось вводить новый налог. Люди увидели, что страна богата и что денег много, просто весь этот денежный поток шел в определенном неправильном направлении. В итоге, алхамдулилла, средств хватило и мусульманская армия была подготовлена. И теперь нужно подумать о практических шагах сражения, где оно произойдет, как оно произойдет и какое место лучше всего подойдет для дислокации основной силы мусульманской армии. Кутузда помилует его Аллах считал, что им необходимо выдвинуться и сразиться с татаро-монголами в Палестине. Что египетская армия вместе с союзными силами должна преодолеть все это расстояние от Каира до того места в Палестине, которое военные посчитают наиболее подходящим. В то же время, египетские миры, мамлюки и все остальные, кто владел словом, были не согласны с Кутузом в этом решении. Они считали, что будет лучше, если Кутуз будет воевать на территории Египта. Несмотря на разногласия в выборе локации, будет это Каир или Восточная пустыня, или Синайский полуостров, или же любое другое место в Египте. Поводом для склонения к такому решению послужили две основные вещи. Во-первых, это сугубо националистический взгляд на вещи. Наша страна – это Египет, а не Палестина. Так давайте же защищать свою страну, для нас важно это. А Палестин уже пусть защищают палестинцы. Многие эмиры тогда придерживались этого мнения. Во-вторых, что немаловажно, если мы не выйдем из Египта, то, возможно, татаро-монголы по какой-либо причине не придут. Они увидят движение джихада, увидят подготовку армии, увидят большую Синайскую пустыню, побоятся, что их армия погибнет, отвлекутся на что-то другое. Может случиться так, что боя и вовсе не будет. Мы не хотим воевать с татаро-монголами, кроме случая крайней необходимости. У нас есть шанс избежать войны с татаро-монголами, если мы останемся внутри страны. Кутузда, помилует его Аллах, имел абсолютно иное мнение на этот счет. Он встал и пояснил свою позицию и миром, визирем, ученым, факихам и народу. Кутуз, да помилует его Аллах, сказал, что роль Египта в данном случае сводится не только к обеспечению национальной безопасности. Вопрос не в национальности, не в происхождении и не в месте рождения. Это по-настоящему вопрос религии, это вопрос ислама. Вопрос в том, что татаро-монголы завоевали земли мусульман, и весь мир, как сказал Аль-Из ибн Салям, Весь мир обязан, имеется в виду весь исламский мир, встать на их пути. Именно поэтому Кутуз, Кутузда, помилует его Аллах, хотел выйти с армией для поддержки жителей Палестины, даже если татаро-монголы еще не вошли в Египет. Даже если мы представим, что татаро-монголы не хотели воевать с египтянами, то египтяне, в свою очередь, хотят воевать с ними, защищая свою хоть и не национальную, не союзную, но исламскую родину. Джихад на пути Аллаха Спасая мусульман в Палестине, или в Сирии, или в Ираке, или в любой другой оккупированной татаро-монголами стране мусульман, это не услуга, не помощь и не добрый жест от жителей Египта по отношению к другим исламским странам. Это долг и обязанность мусульман. Так считал Кутуз, да помилует его Аллах. В этом его поддержали и ученые во главе с Аль-Изом ибн Абдуссалямом, да помилует его Аллах. К тому же за этим шагом стоят очень важные стратегические цели, элемент внезапности. Если мы станем ждать татаро-монголов у себя в стране, они смогут выбрать место их ход сражения. Вместо этого мы застигнем их врасплох, отправившись в Палестину. Также нужно продумать план отступления. Если нам в Каире придется отступать, куда мы пойдем? Отступив, мы потеряем страну, а если мы будем отступать из Палестины, у нас будет несколько пунктов для отступления, набора новой силы и возможностей противостоять монгольскому натиску. Вдобавок ко всему этому безопасность египетского народа начинается от восточных границ. Как египтяне в это время смогут чувствовать безопасность как внутри Египта, так и за его пределами, когда Палестина будет захвачена таким грозным и мощным врагом, как татаро-монголы. Будь это татаро-монголы или любой другой враг с такой силой, это грозит серьезной опасностью для самого народа Египта. Поэтому Кутузу да помилует его Аллах, который тщательно анализировал все вокруг происходящее, Аллах помог сделать правильный выбор. Он настоял на том, чтобы отправиться в Палестину по этим озвученным соображениям и совету из группы ученых, факихов и командиров армии пришлось с ним согласиться. Армия была готова выйти в поход из Египта в Палестину. Местом сбора войск была местность ас к востоку от Каиры, куда отовсюду стягивались войска из юга и севера Египта, войска самого Каира, а также союзные сирийские войска. Армия начала свой путь в сторону севера, по северному побережью Синайского полуострова, Направляясь в Палестину. На своем пути из Египта в Палестину исламская армия столкнулась с большой проблемой. Проблема заключалась в том, что в Палестине, в Сирии и близлежащих регионах существовали некоторые крестовые княжества, где уже долгое время жили крестоносцы. Эти крестовые княжества представляли реальную опасность для исламской армии, которая идет воевать с татаро-монголами. Безусловно, самым опасным из этих княжеств было княжество Акка Акра, на севере Палестины. Просим Аллаха о полном ее освобождении. Что с этим делать Куттузу? Перед ним татаро-монголы, которые скоро придут на него с войной. Перед ним также и крестоносцы, которые могут примкнуть к монгольской армии в этой войне. И тогда ситуация станет действительно чрезвычайно опасной. Давайте поразмышляем вместе с Куттузом и подумаем над тем, как можно разрешить подобную сложную ситуацию. Во-первых, в анализе Куттузом, да помилует его Аллах, крестоносцы были такими же врагами мусульман, как и татаро-монголы. Они оба враги мусульман, они оба воюют против мусульман и оба ведут оккупацию мусульманских земель. Да, возможно, мне нужно расставить приоритеты, но я всегда должен четко понимать, кто является врагом, а кто другом. В этой ситуации первый – это враг, а второй – тоже враг, так как они оба оккупировали земли мусульман. Возможно, даже крестовая оккупация опаснее татаро-монгольской. Несмотря на то, какие огромные территории были оккупированы татаро-монголами, сколько они пролили крови и совершили бесчинств, Крестовая оккупация отличается от оккупации монгольской двумя важными аспектами. Первый – это то, что крестовая оккупация – это идеологическая борьба. Вопрос заключается в религии. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. Монгольская армия никогда не стремилась распространить свою религию. Татаро-монголы не занимались миссионерством. Они знали, что та религия – те нормы и догмы, которые им оставил Чингисхан – не имеют особой ценности и значения. Крестоносцы же призывали к христианству везде, куда они добирались. Хотя они и сталкивались со значительными трудностями в деле отдаления мусульман от их религии или их обращения в другую религию. Однако в их войнах, которые они вели уже очень долгое время, сохранялась идеологическая подоплека. Мы уже говорили в прошлых сериях, что между крестоносцами и мусульманами велись постоянные войны. Второй немаловажный момент это то, что оккупация христоносцами Сирии, Палестины и Турции была колонизацией. Это было не просто военной оккупацией. Люди вместе с солдатами стали жить на этих территориях. Их становилось все больше, и так, поколение за поколением. С тех пор, как крестоносцы начали жить в Палестине, сменилось уже 4-5 поколений. Все, они уже считают ее своей страной. Люди рождались, проживали всю свою жизнь и умирали в Палестине. Они даже не видели Европы, не видели ни Франции, ни Италии, ничего другого из тех королевств, из которых их предки ранее прибыли сюда. Все это стало их родиной. Они уже благоустроились в этой стране. Татаро-монголы же вели лишь военную оккупацию. Весь народ, сами татаро-монголы, жили в Монголии или в Китае. А солдаты монгольской армии, хоть и находятся довольно долго на мусульманских землях, они все равно в итоге уйдут. Как на примере с Андалусией. Если вы взглянете на ее территорию, то найдете такой же сценарий. Вы увидите, что крестоносцы оккупировали и колонизировали земли Андалусии. Поэтому с уходом мусульман в Андалусии исчезла и вся память об исламе. Таковой была и крестовая оккупация. Такая же оккупация происходит сейчас со стороны евреев в Палестине. Просим Аллаха о ее её полном освобождении. Это первый вопрос, которым задался Куттуз. Татары-монголы – враги, а также крестоносцы, которые оккупируют наши земли, тоже враги. Второй вопрос. Вполне вероятен союз крестоносцев с татаро-монголами. Мы видели не одну попытку союза крестоносцев с татаро-монголами еще со времен самого Чингисхане. Эти попытки никогда не прекращались. Затем мы видели это сотрудничество на деле при взятии Багдады. Мы видели князя Антиохии, Антакии, Боямунде, а также правителя Армении Хитумы. Мы видели христианского полководца татаро-монголов Китбугу. Мы видели сотрудничество с крестьянами в Дамаске. Мы видели очень много подобных союзов с татаро-монголами. Есть большая вероятность того, что княжество крестоносцев станут сотрудничать с татаро-монголами в этой войне против мусульман. И тогда это обернется большой бедой для последних. Третий вопрос, который также волновал Кутуза, и который также очень важен, это то, что княжество крестоносцев в Сирии и Палестине недолюбливали татаро-монголов. Подобно тому, как крестоносцы ненавидят мусульман, точно также они ненавидели татаро-монголов. Татаро-монголы, к вашему сведению, вырезали сотни тысяч и даже миллионы христиан в Восточной Европе. Да, это были православные христиане, а не католики. Тем не менее, они были христианами. А затем, как мы уже рассказывали ранее, они назначили православного патриарха над католической церковью, чего ранее в истории никогда не случалось. Это привело к некоторым волнениям, беспокойствам и абсолютной неприязни во всех крестовых княжествах. Однако Боемунд был, как говорится, реалистом, и ему ничего не оставалось, кроме как смириться с этим. Потому что он осознавал свое ничтожное положение по отношению к этому огромному монгольскому королевству. Но обратите внимание, что крестовые княжества, в частности княжество Акка, были ревностными католиками. Они очень строго придерживали своей религии. Поэтому они были категорически против того, чтобы православный патриарх возглавлял католическую церковь. Им очень не понравилось то, что татаро-монголы, придя в Сирию, вмешивались во внутрирелигиозные дела, которых они мало что понимали и навязывали там свою волю. Это воспринималось как унижение крестоносцев. Также после прихода татаро-монголов, мы замечаем попытки князей Бейрута и Сайды Сидоны, расширить границы своих владений за счет близлежащих исламских сел и городов, полагая, что сейчас для этого самое время. Но они натолкнулись на сильную преграду в лице татаро-монголов, которые считали, что все эти территории теперь безраздельно принадлежат исключительно им, и это они позволили крестоносцам тут жить. Поэтому, когда князья Сидона и Бирута взялись за эту инициативу, Кейтбуга отправился в Сидон и Бейрут и разрушил два этих города. Это сильно повлияло на дух крестоносцев, и они почувствовали, что перед ними стоит большое чудовище, которое проглотит всех мусульман и крестоносцев в регионе, как это было сделано ранее в Европе. Куттуз также брал в расчет, что, несмотря на то, что ранее крестоносцы сотрудничали с татаро-монголами, они все-таки очень боялись их и прекрасно знали, что с татаро-монголами нельзя иметь никаких дел. Также важным пунктом в аналитике является то, что крестоносцы Акки обессилены. Со времен сражений при Эль-Мансуре и при Фарискуре, когда было убито большое количество воинов, армия крестоносцев значительно ослабла. В своем походе на Думьят, а затем на Эль-Мансуру, Людовик IX пользовался большой поддержкой крестоносцев Акки и других сирийских княжеств. Тогда было уничтожено большое количество солдат крестовой армии. И княжества, лишившиеся такого большого числа воинов, оказались в большом упадке морального духа и в плохой экономической ситуации. Их немощное положение не позволяло им вести длительное сопротивление против мусульман. Пятый и последний пункт в аналитике. Уттуз, да помилует его Аллах, знал, что Акка это очень укрепленный в оборонительном плане город. Возможно, даже это был самый хорошо укрепленный город во всей Сирии. Для того, чтобы понять, насколько качественно этот город был укреплен, Достаточно упомянуть тот факт, что город Акка был захвачен еще в 492 году по хиджре. А мы говорим о событиях 658 года по хиджре. То есть, со дня его оккупации прошло уже целых 166 лет. Лидеры мусульман, с давних пор, еще со времен Эмадудина Занги, Нуруддина Махмуда, Салахуддина аля Юби, все они и последующие предводители пытались освободить Акку, но никто так и не смог этого сделать. Этот город был действительно неприступным. Поэтому Куттус считал, что если он возьмет в осаду этот город, то ему придется потратить не один месяц у стен этого города крепости Акке. -э. Давайте же теперь расставим все эти карты рядом друг с другом и посмотрим, как мог рассуждать Куттуз. Крестоносцы слабы, хотя и обладают хорошо укрепленным городом. Они могут сотрудничать с татаро-монголами, хотя и недолюбливают их. Кутуз да помилует его Аллах, расставил цели и прикинул, что ему делать. Он имел общие и поэтапные цели. Его общая цель заключалась в освобождении всех земель-мусульман от всех врагов, кем бы они ни были. Татаро-монголы, крестоносцы, иудеи, любое религиозное или политическое движение, враждующее с мусульманами и захватившее хоть малую долю исламских земель, должны быть изгнаны и территории должны быть возвращены. Тем не менее, существует такое понятие, как поэтапные цели, существуют приоритеты. Перед ними сейчас главный враг – это татаро-монгольская армия. У нас есть и малый враг – крестоносцы. Они слабее татаро-монголов. Они на данный момент являются меньшей проблемой, чем татаро-монголы. Кутузда, помилует его Аллах, решил заключить договор с крестоносцами, чтобы нейтрализовать возможность союз крестоносцев с татаро-монголами и иметь возможность бросить все свои силы на борьбу с татаро-монголами. И только после этого, в скором времени, после того, как мы уладим все проблемы с огромной монгольской армией, мы подумаем о том, что делать с крестоносцами. Он решил вести переговоры о мире и действительно отправил большую дипломатическую миссию в Акку, чтобы обсудить временное перемирие, до тех пор, пока не будет завершена война с татаро-монголами. Делегация отправилась к крестоносцам с предельно ясным посланием. Крестоносцы хотели полного, как это называется, вечного мира, однако Кутузда, помилует его Аллах, настоял на том, чтобы перемирие было временным. Потому что мусульманам нельзя заключать договор с врагом, подтверждая тем самым легитимность их власти на землях мусульман. Только временное перемирие, 10 лет, 5 лет, 3 года, определенный промежуток времени до завершения определенной задачи. Так мусульмане настояли на том, чтобы перемирие было лишь временным. Чтобы после этого мусульмане не были обвинены в нарушении договора. Крестоносцы с радостью приняли это предложение. Заключить перемирие с мусульманами и не участвовать в войне против мусульман. Они даже предложили мусульманам свою помощь в войне против татаро-монголов. Но Кутуз, да помилует его Аллах, отказался принять эту помощь. Он, конечно, не мог доверять крестоносцам и их присутствию в рядах армии. Это могло повлиять на воинов и на исход сражения. Кутуз, да помилует его Аллах, к тому же использовал два очень важных средства – кнут и пряник. После завершения дипломатических переговоров, он пригрозил им, что если договор будет нарушен, то я обрушусь на вас после того, как разберусь с татаро-монголами. Посмотрите на его уверенность. Он верит, что Аллах поможет ему одержать победу над татаро-монголами. И после этого он возьмется за крестоносцев и точно так же разобьет и их. А в качестве пряники он пообещал, что после того, как он одолеет татаро-монголов, продаст им часть трофеев и хороших монгольских лошадей по низкой цене. Максимально уверенно, дорогие братья. Крестоносцы согласились с этим. И исламская армия вышла и была уже на расстоянии нескольких километров от Газы. Как вы думаете, что произойдет в Газе, что случится с монгольскими пограничниками в оккупированной Газе, и что случится с основной армией татаро-монголов во главе с Китбугой? Это и многое другое мы узнаем по воле Аллаха из следующей серии. Прошу Аллаха Аззаваджаля даровать нам понимание Его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему Он нас обучил. Только Он на это способен и только Ему все принадлежит. Вассаляму алейкум, Рахматуллахи баракату.